Здравствуйте, меня зовут Зоя Сергей Анатольевич и сегодня мы хотим посвятить нашу встречу рассказу о тех диагностических возможностях, которые есть в клинике, в которой я работаю, в клинике «Доктор Сам. нам часто обращаются клиенты, пациенты с различными недомоганиями, болезнями и очень часто стоит запрос о необходимости тех или иных диагностик. И сегодня я постараюсь подробнее рассказать, какими диагностическими возможностями обладает наша клиника – какое современное оборудование мы используем. И вот этому будет посвящена, может быть, даже серия наших интервью о том, чтобы вы поподробнее узнали, что мы можем вам предложить и что продиагностировать. Диагностика, с которой я работаю, называется «Медиц-тест». Это самое современное медицинское оборудование, которое позволяет выявлять несколько тысяч диагностических параметров, порядка более 60 тысяч, и по разным вопросам, которые вас волнуют, я могу дать ответы благодаря этому современному оборудованию. Наиболее частой причиной, почему к нам обращаются люди, является то, что когда они имеют то или иное заболевание, какое-то недомогание, которое их беспокоит, они обычно не знают причины, почему это заболевание возникло. Допустим, даже некоторые пациенты знают свои диагнозы. У кого-то аллергия, у кого-то опухоль, у кого-то воспаление, у кого-то киста. Да, многим из них бывает уже диагноз поставлен. Даже многие из них проходят то или иное лечение. Но часто, к сожалению, да, это лечение бывает не так эффективно, как бы хотелось Нашим пациентам. И тогда они ищут вопросы, почему же у них возникло то или иное заболевание, потому что любой умный, образованный человек понимает, что лечить просто следствие это просто убирать часть вопросов, которые существуют. Всегда надо разбираться с причинами. Очень часто могут люди говорят, что толку штукатурить потолок, если крыша протекает. Поэтому, если человек не знает причин, почему у него возникло то или иное недомогание, то, в общем-то, полностью излечить то или иное заболевание невозможно. Так вот одна из возможностей современного диагностического оборудования заключается в том, что у нас есть возможность выявить причины появления тех или иных проблем в здоровье человека, выявить причины тех или иных заболеваний. И сегодня я немножко об этом расскажу. И вот первая диагностическая процедура, которая проводится в нашей клинике, она как раз посвящена тому, чтобы выявить максимально все возможные причины, причем индивидуальные у конкретного человека, которые могли привести к тому или иному недомоганию. И вот чаще всего эти причины можно поделить на две крупные категории. Или в организме человека появляется что-то лишнее, какая-то нагрузка, которая мешает нормальной работе органов и тканей. И тогда это лишнее мы выявляем и подсказываем, как это устранить. А вторая сторона медали. Организму человека длительное время может быть не хватает чего-то полезного, допустим, каких-то витаминов, минералов, микроэлементов, ферментов, гормонов, без которых организм не может нормально функционировать. И вот именно на фоне первой базовой диагностики мы стараемся, она так называется, диагностика причин заболеваний, выявить все возможные факторы, которые привели у человека к тому или иному заболеванию. Что наиболее частое, да, какие факторы являются причинами появления заболеваний? Но по опыту работы надо признать, что одно из наиболее частых причин, которые вызывает те или иные проблемы, ухудшение работы разных органов систем, является то, что многие люди имеют ту или иную степень стрессовой нагрузки. Да, наша жизни невозможно без стресса. Кратовременные стресс, они могут быть даже полезны для организма. Но если эта стрессовая нагрузка становится хронической, если этот стресс у человека существует длительно, то он истощает ресурсные возможности организма, и рано или поздно происходит стресс адаптации, появляются тельные недомогания, или усиливаются те хронические болезни, которые были. Поэтому с помощью современного диагностического оборудования можно не просто сказать, что у вас есть стрессовая нагрузка, а самое главное – оценить ее степень и посмотреть динамики, как она у вас меняется. Вторая наиболее частая причина многих заболеваний – то, что в организме человека есть разные виды токсинов. То есть есть так называемая токсическая нагрузка. И мы тоже можем посмотреть ее степень, ее выраженность, определить, какими токсинами эта токсическая нагрузка вызвана. Это могут быть какие-то внешние токсины, которые попадают из внешней среды. Это могут быть внутренние токсины, которые образуются внутри нашего организма. Но в любом случае токсическую нагрузку нужно обязательно убирать и устранить. Следующая наиболее частая причина, это в основе тех или иных заболеваний, часто бывает так называемая паразитарная нагрузка. То есть в теле человека может проживать громадное количество разнообразных бактерий, простейших грибков, гельминтов, вирусов. И современное оборудование позволяет не просто сказать, что у вас эта паразитарная нагрузка есть, а при необходимости можно конкретно выявить вид конкретного вируса, бактерии, грибка и уже потом подобрать специфическое эффективное лечение, чтобы устранить эту причину. Еще одной из наиболее частых причин появления тех или иных напыганий является то, что человек испытывает разнообразные экологические нагрузки, и большинство людей об этом мало информировано. Допустим, не все люди знают, что такое геопатогенная нагрузка, а иногда и проживание или работа в каких-то местах может очень сильно ухудшить состояние здоровья. Не все люди знают о радиоактивной нагрузке, потому что есть очень много факторов, когда повышенную радиоакцию, можно получить, к примеру, у себя даже ванны, не зная, какими путями это все появляется. Некоторые совершенно недооценивают вредный фактор, до да, большого количества искусственных электромагнитных полей. Сотовые телефоны, компьютеры, телевизоры, микроволновки, линии сотовой связи, все они создают вокруг нас очень высокий уровень электромагнитной нагрузки. И у кого-то, да, эта электромагнитная нагрузка, если она высокая, тоже может быть причиной... Того заболевания. У многих людей одной из причин появления технического заболеваний является неадекватность питания. В общем-то все люди знают, что человек то, что он есть. И даже когда мы проводим базовую эту диагностику причин, мы всегда смотрим адекватное или адекватное питание человека. Нарушенный и нарушенный обмен веществ, белковый, жировой, углеводный, водно-солевой. Смотрим и оцениваем, как работает ферментная система организма. А самое главное, мы смотрим, влияет ли питание такой очень важный параметр, как кислотно щелочное равновесие. Например, одна из наиболее частых причин большинства заболеваний является такое состояние, которое называется хроническое закисление. Есть очень много причин, почему хроническое закисление возникает. И в ходе диагностики мы все эти факторы тоже уточняем и разбираемся. Одна из причин многих заболеваний у человека бывает часто хроническое обезвоживание. Многие люди считают, что употребляя чай или кофе, они компенсируют потребность организма в жидкости. Это большое заблуждение. Человеку нужно, да, каждому индивидуально потреблять определенное количество чистой воды, без которой нормальный функционер организма просто невозможно. Дальше мы, конечно, смотрим большой объем недостающих в организме витаминов, минералов, микроэлементов. Если у человека длительное время каких-то питательных веществ, каких-то витаминов, Минералов не хватает, то обязательно рано или поздно перейдет в начале функциональное, а потом к органическим нарушениям. Но все, в общем-то, прекрасно знают, что, допустим, недостаток кальция будет вызывать проблемы с опорным двигателем аппарата. Недостаток, к примеру, магния витамина В6 будет вызывать проблемы в системе. И вот у каждого человека можно прямо прицельно ценить и посмотреть, какие конкретно витамины, минералы, микроэлементы нужны человеку для излечения и для восстановления его здоровья. У нас вообще в диагностике и медистест есть возможность просто оценить то, что не делают в большинстве клиник, оценить конкретно состояние здоровья. Есть условно четыре уровня здоровья. Есть люди абсолютно здоровые, есть люди относительно здоровые, есть люди, которые уже пошли с по больницам, и есть группа людей, которые относятся к тяжело больным. Так вот всегда можно с помощью диагностического оборудования оценить состояние вашего здоровья и очень важно его смотреть в динамике. Потому что если оно сегодня хорошее, не говорит, что оно стало завтра хорошее или послезавтра хорошее. Если, допустим, у вас сегодня хорошо работает иммунная система, это а не говорит о том, что завтра оно стало работать по-другому. Вот если вы регулярно контролируете состояние своего здоровья, регулярно оцените здоровье, допустим, основных систем организма, ну хотя бы для начала, нервной и иммунной то вот это вам будет обеспечивать всегда высокий уровень здоровья и минимальный риск заболевания. Но если, допустим, в силу каких-то причин, ну, допустим, особенности вашего эмоционального реагирования, может быть, из-за особенностей вашего питания, из-за накопления продуктов обмена вашего организма, у вас начинает снижаться работа тех или иных систем, снижается уровень здоровья, то риски заболеваний у вас резко возрастают. Например, при первичной базовой диагностике мы считаем оцениваем такой очень важный параметр, как противораковая резистентность, то есть устойчивость вашего организма к появлению плохих клеточек. Дело в том, что даже у маленького ребенка всегда образуются какие-то плохие клетки. Если ваша иммунная система работает хорошо, умеет их вовремя распознать, уничтожить, то, в общем-то никакие опухоли, никакие раки вам не страшны. Но если, к сожалению, у вас по каким-то причинам способность организма противодействовать появлению плохих клеточек снижена, вот эта противораковая резиденция низкая, то есть у вас появляются онкориски. И если это вовремя не устранить, то потом, что называется, да, тушить гораздо сложнее, чем его профилактировать. Поэтому вот сегодня, в первую очередь, я хочу обратить внимание, что первый раз, когда люди приходят в нашу клинику, мы делаем большую, обширную, комплексную диагностику, задача которой посвящена чему? А. Оценить реальное текущее состояние вашего здоровья, выявить причины того или иного вашего заболевания или недуга, и уже на основе этой информации дать широкие, конкретные рекомендации о том, как ваше заболевание более эффективно излечить, и как перевести ваш уровень здоровья на более высокий уровень функционирования. И вот такие диагностики, их можно делать как однократно для решения какой-то задачи, а можно, как делают многие наши клиенты и пациенты, они эти диагностики контролируют динамики, чтобы смотреть, что их здоровье, да, например, постоянно улучшается и все время находится в каком-то тонусе. И вот так, допустим, для проверки состояния автомобиля существует техосмотр, так вот одна из диагностик, вот эта причинная диагностика, шутливо является регулярным техническим осмотром состояния вашего здоровья, Оценки работы системы организма, оценки вашего здоровья, оценки наличия ресурсов каких-то нагрузок, оценки да, недостатка тех или иных витаминов. И если вы владеете этой информацией, то вы вовремя можете сделать так, чтобы состояние вашего физического тела, шутливо вашей биомашины всегда вас радовало и не огорчало. Чтобы никаких проблем и болезней вашего тела долгие годы у вас не было. Вот в этом ценность и задача первичной диагностики, которую мы проводим с помощью современного медицинского оборудования. Поэтому, если у вас есть интерес и желание узнать о состоянии своего здоровья, если вы хотите узнать причины ваших недомоганий, мы приглашаем в нашу клинику, чтобы пройти это диагностическое обследование. Спасибо за внимание.